и снова всем привет мы сейчас проходим специальный мануальный массаж шейно-вертиковой зоны у нас она включает от лопаток до головы сейчас как раз будем проходить сет номер три массаж головы уши и изучим точки значит вот мы на чем закончили потянули за череп на себя провибрировали кошка выпускает когти и пальцы как раз аккуратно встают под затылочную кость. Видите, она полукруглая. И тут, вот, где крепятся мышцы, прожимаем их вот так вот с вибрацией. Как будто на рояле играем. Следующей точкой под большим затылочным отверстием БЗО и одна, вторая и третья прямо под вот этим выступающим затылочным бугром. То есть, э, орел когтем за череп уносит голову в поднебесную. Точки конфуция по-другому они называются. Вот так вот продавили с давлением на вытяжение. Переходим на череп, волосистую часть головы. Если волос мало, то в принципе можем прямо лапой леопарда, костяшками вот так вот эти мышцы размять достаточно жестко. И уходим вот туда. Лимфу вводим под ключицу. То есть ближе сюда, вот, с этой стороны. Здесь мышц мало, тут в основном сухожильный шлем находится, да. И, как правило, если вот эти мышцы стянуты, да, они стягивают за сухожильный шлем весь череп. Это только считается, что кости черепа неподвижны. На самом деле они как бы дышат. Вот есть вот такие вот. Может поближе посмотреть от этого меняется внутричерепное давление от микро вот этих вот зажимов что влияет соответственно на головные боли мигрени, метеозависимости хронические усталости либо наоборот бессонница все происходит из-за этого мышцы в основном вот здесь находятся и весочные еще мышцы есть Весочные тоже разминаем и уводим лимфу вот туда таким вот вибрирующими движениями, как раз э, э, лимфатические сосуды они вот тут идут, за ухом идут, перед ухом идут, по скуле и по грудино э, ключично, -ключично сосцевидной мышцы вот по этой, стекают туда за грудину, поэтому мы туда стараемся все увести. Сам массаж головы просто волнистыми линиями вот такими помассировали, потом Подергали за волосы, где они есть, стимулируя рост волос, волосяные луковицы, как бы вот так вот мы их немножко вот поприжимали. Теперь следующий приемчик. Делаем руки вот так и сжимаем кожу черепа такими, получается, грядками. Раз гряда, вторая вот гряда. Ну, сколько у вас получится, да? Симметрично с двух сторон Если получится забрать кожу Вот так вот, да, валик То гоним вот такой вот валик опять Туда, к шее То есть все движения у нас Идут от макушки В сторону сердца Вот такие вот валики Соответственно, это тоже хорошо прогоняет Лимфу можно сделать пальчиковый дождик. Вот так вот пальчиком постучали, постучали по всему черепу. Кто-то очень любит массаж головы и массаж ушей. У меня прям некоторые клиенты говорят, что давай делай побольше 10-15 минут. Снимаем напряжение легкими такими волнистыми движениями. Далее по точкам уходим от уха. За ухом, прямо, вот где крепится ухо, по месту крепления уха. Вот сюда, до места крепления сверху прожимаем точечку. Сразу под, за козелком выше, получается, где крепится челюсть, тут вот три точки, они очень близки, друг другу расположены. То есть вот козелок, там такая ямочка вы нащупаете раз, два, три. Сразу три точки. Потом вот бакенбарды заканчиваются, и вот такой вот квадратик есть, да, от волосяной части, если провести линию от, лоб, от лоба, вот так проведем линию, да, получается тоже три точки. Раз, два, три. Ага. Вот тут я их нарисовал. Очень хорошо, они должны быть болезненные, очень хорошо избавляют от головной боли в височной части. Лобный. Если боль головная в лобной доле, то тут то другие точки есть. Вот здесь вот сильно прям прижимаем очень сильно до боли. Вот тут две точки. На э, бровях, где вот уголок бровей, точки прожимаем. Вот здесь посередине точки. Это точки троичного нерва. И вот тут точки. Вот как раз он троичный нерв, вот так вот. Три идет. Потом точки по центру лба и где начинается начинается часть головы. Вот. от затылочной части боли, если в затылочной части, то вот эти точки, соответственно, помогают нам, я их уже показывал вам, да, достаточно сильных их прожимаем. Это акупунктурные точки, я вот их разделил, есть триггерные точки, акупунктурные и биоактивные точки. Акупунктурные делаются с вибрацией, то есть мы либо ввинчиваемся туда и потом вывинчиваемся, либо просто нажали и провибрировали, жестко так. От 2 до 5 секунд достаточно на них давить. С триггерными точками сейчас мы разберемся чуть попозже. А, значит, ищем вот, этот, вот уголок этот. Вот квадратик этот, да, вот заканчивается. И вот получается точки с двух сторон. Раз, два, три продавили. Уводим лимфу вот туда. И, соответственно, на ушах. У нас тоже много точек есть. Ухо – это вообще перевернутый зародыш человека вверх ногами. Вот его голова, вот хребет пошел, тут вот крестец, копчик, где, соответственно, ноги, руки, и вот по этому ободку внутренние органы идут. Вот можете посмотреть на этой схеме. Видно, Видите, перевернутый человек, зародыш человека, вернее, да, как он в трубе матери находится. И, соответственно, вот точки. Получается, глаз, ухо, скула пошла шея и вот так вот до конца идет позвоночник соответственно здесь вот ноги, руки, внутренние органы здесь половые органы, дюшина и органы грудной клетки кстати скажу вам, если вот две половинки мозга разделить вот так вот, да то как раз у каждого человека будет совпадать рисунок с своим собственным ухом мы же знаем, да, что уши у нас Настолько индивидуально, так же как отпечатки пальцев у каждого свои. Также у нас сложены вот эти морщины в, черепной, ну, в черепном мозге, да, что они также уникальны. Любопытный факт. Вот, значит, соответственно, давай так покажем. В общем, ухо по-любому сложили, свернули, шаурмой, там закрутили конвертиком, растерли его, размассировали как следует до красноты. Потом вот так вот ножницы сделали. Растерли в этой плоскости и в этой плоскости. И поприщепляли вот эти точки. Вот глаз, ухо, скула, шея, спина, ясница. К слову скажу, делал массаж одной девушки. У нее болело в суставе ППС. Вот здесь. И как бы массаж не помогал уже несколько сеансов. Но я, я на одном сеансе, пока массировал спину, прищепку вот сюда поставил примерно, где вот э, поясница, переход, да. И когда потом снял эту прищепку после сеанса, бац, оказалось боль и здесь тоже ушла. Волшебство, Проверьте на практике. Вот. Значит, по внешнему ободку и по внутреннему ободку попещепляли вот так вот. Сливаем лимфу опять туда, по грудино ключичной мышце, к грудине. Теперь кости черепа, соответственно, вот затылочная кость идет, а здесь разделяется череп вот так вот пополам. Если провести ось, да, то тут расположены точки шаулини. От этой оси по сантиметру в сторону и по два сантиметра друг от друга вот так идет ряд точек. Многие говорят, а зачем ты массируешь голову, когда я просил только спину помассировать? А во всем это и вопрос, что у нас, вот видите, уже Сухом показал пример, что там отражение позвоночника. У нас вообще по голографической реальности Вселенной мы сами в себе отражаемся многократно везде-везде. То есть вот эти э, проекции наших органов, они везде есть. И вдоль позвоночника, и на ухе, и на черепе, и на стопах, и на ладонях, и на каждой фаланге пальца. То есть, многократно мы сами в себе отражаемся. Значит, вот эти точки берем, прожимаем вот таким образом, чтобы еще раскрыть череп. Здесь за составидный отросток получается у меня рычаг. Такой вот рычаг, я все вот сюда давлю, и череп как бы вот раскрываю. Вот так вот сверху. По вот этим точкам шиацу из шеулини. И раскрываю череп. Доходим до затылочной кости и теперь наоборот. Руки здесь сжимают, а здесь вот мы как бы разжимаем за сосцевидные отростки в обратную сторону. То есть вот туда теперь сжимаем. Теперь берем кости черепа и по диагонали сворачиваем вот так. Даем, даем, даем и примерно полминутки и в обратную сторону. Теперь вот такой любопытный прием. Сжимаем кожу, стараемся прям на всю черепе к родничку. Вот так вот давим, давим, давим. Это по сути тот же самый пир после метрической релаксации. Создаем излишнее напряжение. И потом резко отпускаем и разводим в обратную сторону. Мягенько, такой же у человека идет прилив бодрости сразу. Такое легкое возбуждение. Как бы просыпается. Значит, дошли точками вот до сюда. Можно еще раз вот эти продавить точки. И делаем из руки такую скобу. Вот, на расширение через большой палец. Затылочную кость упираемся. Продавливаем трапецию. Доходим до кости акромиальной. И вот видите, вытягиваем шею. И в обратную сторону. Если не умещается кулак вот так вот, да, например, длинная шея, то можно так упереться. И вот в обратную сторону расширяем. С массажем выводим все в обратную сторону. Теперь триггерные точки. Они э, нажимаются всегда перпендикулярно в тело человека. Э, вот, например, две здесь. Давайте самые основные нарисуем. вот по центру вот по центру шеи вот вот этой мышцей где сходятся мышцы на середине это мышцы в точке где крепится мышца трапециевидная уголок лопатки соответственно вот сюда Середина лопатки примерно это где вот трапеция там крепится. Лопаточку находим. Получается вот здесь. Нижний уголок лопатки, где задняя дельта пересекается с круглой мышцей. Вот упрям уголок лопатки получается примерно три пальца отступаем между двумя круглыми между малой и большой круглым мышцами вот здесь болезненно да mm. Вот. Mm, не очень да mm. я пока не сильно жал mm -hmm. соответственно вот они основные точки значит в них давим по-другому это тоже смысл такой, как у пира, после симметрической релаксации. Создаем напряжение. Допустим, вот так вот. Расслабьте руку. Вот. Прицелились. В лопатку, естественно, все даем. Вдох. Задержали дыхание. И даем. Давим, давим. Примерно секунд 10-20. Выдыхаем. И отпускаем достаточно резко отпускаем и создается как бы эффект шланга то есть знаете как наступил на шланг напряжение создалось вода текла текла ты отпустил ее и она пробила пробку это вода ну тут соответственно кровь она не течет не течет потом пробивает пробку и уходит напряжение очень интересно вот эта точка которая под находится трапециевидной мышцы э, дельтовидные извините то есть вот где крепится это мышцы вот это пересекается прямо сюда вертикально в тело вниз там будет как бы знаете как будто вот какой-то вот такой шарик -то найдете давите и очень хорошо отпускает потом руку плечо и рука э, сразу становится такая легкая как бы кровь потекла туда Ну, также здесь вот эти точки вертикально вниз перпендикулярно в тело давим Здесь, чтобы найти точку, там такая по центру будет жилка плавающая, да, вот ее прям прижимаете и продавливаете. Все точки сразу давить не обязательно, да, это если человек жалуется. Допустим, он на левую сторону не жалуется, жалуется на правую, да, значит только с правой стороны. Ну, либо для стимуляции нужно их продавить. Вот тут на себя, соответственно. Здесь вот в ту сторону. На задержке дыхания можно добавить наговор для этих точек это словесная формулировка типа самогипноза. Есть специальный наговор от Олега Аллафа Гудвина, я вам его покажу в следующем видео. Это секретные технологии. Вот чем отличаются триггерные точки от э, акупунктурных точек. Тут можно держать от 15 до 180 секунд, то есть 3 минуты, пока наговор читается, примерно 3 минуты вот так вот он и жмется, Жжать может чем угодно. Например, Очень болезненные вот эти точки бывают, да? Прямо туда вот внедряемся палочкой с давлением и, и диктуем наговор. Можно локтем в принципе, сюда попасть. Так, ну об этом в следующем видео я вам обещал. И есть еще биоактивные точки. Это точки, в принципе, иногда совпадают и с триггерными точками, и с акупунктурными. Но они, как правило, где нерв идет. Например, вот зажата где-то мышца здесь, допустим, да? Вот идет нерв, прожимаем ее. Больно? Да. И вот с разнатяжением. И эту мышцу начинаем вытягивать. Вытягиваем ее. В эту сторону. И вот. Например, на ноге. Соответственно, вот так идет нерв. Да? Прижимаем нерв, чтобы икру быстро отпустила. Чтобы она не была такая сжатая. И достаточно сильно вот так вот растягиваем эту мышцу. Туда-сюда, видите, растягиваем, через боль через боль это все идет. Предупреждаем человека. Вот. Или, например, вот крепится мышца сухожилия вот здесь крепится, да, бывает часто больно. Терпимо? Угу. Здесь. Нормально, да? Угу. Тоже, значит, прижимаем эту точку, да, и на вытяжение. Вот вытягиваем. Туда. Ну, не так быстро, можно помедленнее ценить. Тоже до трех минут. Ну, обычно хватает 40 секунд. До 40 секунд. Так, ну, значит, вот продавили, скобу сделали. И дальше у нас будет сет номер пять. Для того случая, если мы делали массаж спины целиком. Если делали массаж ширно-воротниковой зоны, то просто на этом уже можно и закончить. Просто поглаживанием. Постукиванием. Пальчиковый дождик такой. И успокаиваем человека. Накрываем его. Даем отдохнуть немножко. И, в принципе, сеанс завершен. Но вы оставайтесь с нами. Мы расскажем еще сет номер четыре. Это возвращение домой, назад, к истокам. С вами был Олег Алаб Гудвин. С вас подписка и лучше приходите здесь. Все, будем отрабатывать на практике с вами. До новых встреч, друзья.